Привет, друзья! Сегодня нам предстоит охота на лося. Пойдем вдвоем с Олегом. Беру молодого кабеля. Находится будем недалеко от поселка. Старого не берем. Рядом федеральная трасса. Собака очень вязкая. Может уйти за зверем и погибнуть. Поэтому старого не берем. Вот молодой у меня тут. Надрывается. Выходи, Хантер, выходи, выходи, пес. Ну, Чего? Да сейчас пойдешь, сейчас пойдешь. Пошли, пошли. Пошли, Хантер, пойдем. Собаке уже тяжело. Ну ничего, молодой пусть разминается. Убегаем, он все равно далеко не убегает. Там лоси находили. Непонятно, федеральная трасса идет. И они там прошли туда-сюда. Куда они дернулись? Я вон с тоже следы пошли. Сейчас подойдем посмотрим, ребят. Сейчас подойдем посмотрим. Здесь-то а он есть тут, конечно. Зверюга тут есть процентно Собака пошла по лосиным следам Прошу прощения, ребят, не успел включиться Отстрелялся по лощу По лощу, отстр... по лощу отстрелялся, Олег, по лощу он стрелялся ну что друзья трофей взят правда не мной сейчас выхожу между нами не расстояние небольшое но обходить очень далеко собака он, смотрите насколько устал он сегодня убегал он за лосихой очень собака устала от снега чем он просто плывет Сейчас выйду тут, трасса недалеко, Олег меня встретит. На прямую это немного, но куда, никуда не полезешь. И будем объедем, будем разделывать. Закрываем лицензию, в общем, все. Сегодня Короче, все уже сроки поджимает Закрываем лицензию. Так что можете поздравить отских парней с добытым осем простите вот она выскочила но просто ну нереально было снять нереально включить не больше ходить все время с врученной камерой ни свежих следов ничего вообще не было она поднялась вот метров за 50 за 60 наверное и сразу прыжок в кусты какого-то исключения вот карабин то еле успела сама передернул сюда, туда три раза отстрелял отстрелял уже можно сказать в ее след. То ветки качались Ничего, трофей есть. Слава богу. Слава богу, что лицензию закрыли. Не закроешь их, на следующий год могут не дать. Вот в общем, фишка-то. Ладно, не выключайтесь. Немножко разделку покажем. Вот Сделал, олег надо вот На бот наш круж складывать, потому что на клеенку не надо складывать. Она сейчас у тебя на вся на ветках повиснет на. Нет, все, клеенкой закидаем, по бокам снегом Так, давай, что, надо? сразу голову тише. Да, Так, Две минуты, постой. Вывозить будем завтра. Сегодня уже темнеет. Кишки выпустим. Шкуру снимем и оставим здесь. Завтра будем вывозить снега ходит буран голова отошла от тела покинула тело Смотри, я пивну-ка фигу Ташка потом сейчас вот эту вот перила на корневищу Эту корневищу еще, иди потом Вертеть ее на ободу ага. Вертеть на ободу, не получится вертеть-то Туша, туша, да, бля. Немножко уже она остамила. А как она емнится? Туши сняла. Вот, держу. Вот, давай. Привет, ребята! Сегодня едем вывозить мясо. Сейчас заведу снегоход, Раз, разведу бензинчик, добавлю и двинемся в путь. Что из этого получится, вы увидите. Вчера ребят поменяли на снегоходе насос ручной подкачки прошлый ну, в общем родной насос заклинило пришлось покупать 780 рублей у нас он в кирове стоит э, поменяли продавец сказал что летом на несколько раз заводить так как пересыхают и кирдык ему приходит в общем сейчас завожу снегоход Что, ребят, отпилил я 10 км на Буране. Вон Олег едет, здесь трасса, но мы вдоль трассы и, получается, уходили немножко в сторону. Сейчас пропилим вот этот завал и будем выезжать к Тушелосе. Смотрите, на Можно оторвать лыжи, нет появились ситуации. Поверите что густо. Мурашка лезет. Побуксовали малость, ребят, вот снегоход повис в этом месте. Уперся в пень. Здесь бревно лежало задней гусеницей, повис на бревнах. сюда. Бревно вытащили. Олег задом развернулся Так вот, ребят, лось входит Сани для снегохода Буран Олег уезжает, я выхожу за ним Некуда садиться Допросики не доедешь, дожидай Поехали тяжко, парни, тяжко. Тяжко. тяжко, Тяжело мясо достается Для любителей колбасы это говорю Невероятных усилий стоит И по буранке еду все равно тяжело Ну как бы нагрузили снегоходик хорошо Но своим то следом Потому что нормально поеду проблемно. Все друзья Печеночка на новый год обеспечена новогодним новогоднему столу